Где я она? тут, господи. Привет, Влад. А я тут. Привет, Что делать? Что с твоим владельцем? А, не знаю. Ну, мой владелец, короче, уехал в Монако там отдыхать. Я ищу временного владельца. Пока. А мой, моя сам... владелица уехала куда-то на курорт тоже. И сказала мне дать ну, найти мне временного нового владельца. Ну что потом я вернула ему талисман, а то она мне бошку открутит. Ты хранитель, да? Я? Я ищу нового да. хранителя себе. Сила, да. Ну, я знаю, кто это будет. Я думала, что этот парень будет мой. <связывая> не, не. не то, что я тебе мешаю, но. <связывая> Сейчас. Да, <связывая> <связывая> <связывая> Доброе утро, Доброй ночи. Что у нас сегодня покушать? Что это за Сережки? Ай, телес, смотри, дети Бак, что он у меня делает на столе. Тики, что случилось? Владельца уехала куда-то непонятно куда. И она сказала, чтобы я дала талисман тебе. Ёлки-палки, ну и у твои запросы. Ладно. Решим, что с тобой делать. Так. Я не знаю, что делать, но ладно. Давай. Всё не значит, я буду за бабучка. А, как давно ее мне не пользовался. Так. Надеюсь, неинтересно. ⁇ п- ⁇ бражник! Впервые в лицо? Ты хоть слово скажешь, бражник, или ты не мой? Голос ее хочу услышать. Мерзкий, отвратительный. Представляешь, да? Бражник, что у тебя голос такой отвратительный, мерзкий? Ищи Павлин. Ой, какая у вот твой кван, и не нам прикольный, господи, что это твои слова? Маюра, может ты тоже скажешь своим мерзким отвратительным голосом? Ай! Еще и новый суперкод. Что за смесь? Супер шанс! Mm, то есть Сары уехал, потерял его, что ли, или уехал декать? Не знаю, что, но мне срочно нужно декать. Mm. Mm. Вот так получается, тот уехал в Монако. Mm -hmm. Так, так, так, так, mm. так, так, так. А, так, так, а так. Надо, не Меньше болтаний, больше... А, да, точно. Больше дело. Путь, майор, может, хотя бы будь полезный, там, а? Сам бесполезный. Может быть... Поприцет. Ладно, а да попробуй. И если... кот, котик, сильный. котик, проснись. Кот да. в Кот, за мной. <соединяющие> а можешь отзывать его? Кот, ты И не говори так. Он что-то мне не нравится. понравится. давай отозви его. Я тебе Я тебе не бабка на максимал. Так, так, так, так. так. Ага, да, конечно, так. А я пока <соединяющие> мисс... Э, моих компаньонов соспавлю. <соединяющие> да, да, да, да, да, да. Привет, Павлима Юра. та та та та Да, да, да. Тики, Келки! <woars> walking... Нет, unos... калки, мне это нету! Елки-палки! Еле как убежал, ты счокнутой! Перевоплощаю стики. Так. Как сюда? Блин, я бы все не в своих акулу, но только жалко, что монстры не появляются. Больше я надо. Так, мой дублик. Чего? Молодец. И все так легко? А в... да,, Суперкод какой-то бесполезный. Какой-то лесман для не поможет. Видно, хранитель выбрал не того, кого хотел. Слишком слабые все. Ага, потому какие-то слабые. Против брачника и майори не могут. Это убийственцы мошенников. То что, что, что, что, что. Что за талисман может мне помочь в такой сложной ситуации? Я не знаю. Я в таких ситуациях не попадал. Обидно то, что, то, что я проиграл из одного человечка все свои талисманы. Почему они называются гиган, а слабые? Кот бесполезный просто. Да, все-таки плохо. Плак... Mm -hmm. Ладно вот, не это, успех, это успех, вот это спи, Баклашка. Барк, на охоту. Майор, успокойся, э, майора. Давай детасформируйся, там сделай свои делишки, а я пока а, не, не... ладно. Кот, надо. ты бесполезный бесполезный кусок. Бесполезный кусок прах. Пр бесполезный кусок я у них маски снял ты чего кот хватит врать Зажался уже коть ага хочешь, докажу, хочешь? Ну, понимаю, можешь, кот, кот, да. бесполезный Бесп... просто бесполезный, если честно. Так, у меня есть идея. Ну, конечно, Что это иметь такой, я иметь. Что-то у меня не забыл дома. Не знаю, не забыл не дома? Не Такс. Не Но если Бражник хочет не поиграть не со, со мной в классике, то мы не поиграем не в классики. Не Клифф. Не Клифф, методная трансформация. Не не Такс, не ладно. Значит, ну, будем с ним сражаться. Как говорится, они... если я не смогу летать, то они тоже не... Они не могут. А я могу. Они лохи. Они лохи. Я могу летать. У меня есть острово Так. Такс. Ну, не бойся, мужиков. Mm. С... У меня есть один рецепт, который э, в волшебной книжечке там. А ты ее эту книжечку волшебную переведи сначала. Ну, я пытался перевести. Что? Как тебе? Как тебе? Ай, блин. Какие Синти Так, ладно, разби кот кот, разбирайся, пока с ним я разобрался с Синти Все мне нравится <соц> монстр в атаку. Бражникс. Ненавижу эту вкладку, которая у меня вылетает, что по комнате злёт. Господи, у кота Лексис его взять пчелу, парализовать его, забрать и летать. Ну, так, кот и перепутал бесполезного. Так, смотри, я могу летать, ты не можешь летать. А да. Я скоро, а я скоро расшифрую... Я не скоро знаешь, расшифрую. скоро, скоро, знаешь, я тоже, я тоже до сих пор расшифрую книгу заклинаний. Я страницу расш... целую од... одну страницу расшифровала. Мне нравится, а мне нравится этот талисман, он очень прикольный. Я, я, всего, что, я всего что, вот это приветствие, первая страница приветствия, я за... Такс, ну ладно, сейчас я и с этим Стивом разберусь. Плани, не вот это не приветствие, а вот это... Просто слово вот это привет расшифровал. Слушай, ты со своими синтезимонстрами меня уже заколебала. чё-то такие у тебя легкие, мой Вот и моя самая умная. А ты слишком? А я пока мечкочиком разом. Талисман надо. Уезжай отсюда. О, ты уезжаешь в Монако? Так, я могу создавать, по факту я могу создавать магические предметы, верно? Короче, давайте вы просто уйдете и все. Как вам такая хорошая идея? Просто свались. Кот, если ты не детрансформируешься, трансформируешься, типа, сказал, у тебя реально, реш... ты решишься своей башки. Вот, можно не, давайте, я сейчас пойду перезаряжу. Давай, свой камень штес. Не, давай просто ты вот это, наш вот этот, тали... так э, просто э, хайкот отдай талисман, а потом трансформация. Острое улучшение. Ты со своими киндишмендами достал меня уже серьезно. Сейчас пока есть, майор, ты там отвлекай, покамся. Мне надо расширвать градиент. Так я верну сделанный. Все, я уезжаю в Монако. Я в Монако. Уезжаю в Монако. Так, да, сейчас... ты да. в углу. Там аква улучшение. Где-то аква улучшение. У меня где-то должно акваудшение. Вот, цел два аквариума. Короче, Моя давайте свинка. так. Раз. Вы уезжаете? Или, и не, хотя бы, или, или хотя бы не трогает тебе на вота? И вы также же спотрепала. Мы, мы тебя не будем трогать. Мы тебя ушкотик трогаем трогнем. И все. Аквануру. <говорит> так, Павлень, ты где там? Я как бы за тут отвлекаюсь свиньи. Надо в Монако уезжать да. срочно. Так, первый <говорит> ингредиент это кость кота. <говорит> <говорит> ну там да, если, если кость кота, то возьми кота. То есть возьми кота, порежу, и уйду достань. Лаки Чармс! Когда меня догонишь. Куда ну ладно, все ва валите, валите, все больно, вы нам нужны, все. Это мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, пока.